Привет. Привет, всем, ребят! Московский профсоюз таксистов Дмитрий, Пётр, Николай. Ну у нас на самом деле совершенно нерадостные эмоции, поэтому музыка такая. Дело в том, что с 19 по 23 ноября этого года было прекращено действие шести с половиной тысяч лицензий Московской области департаментом транспорта Московской области. Что произошло, собственно, война с э, таксистами продолжается. То есть на сегодняшний день э, мы хотим вам сказать, что э, продолжается. Почему война? Потому что это только по Московской области 6500 половиной Сколько в Москве закрыто? Пока информации нет, но в ближайшее время появится. Посмотрите, пожалуйста, ребят, как, э, если у вас есть разрешение, какой фирмой оно выдано. Сейчас я попрошу Петра, чтобы он озвучил нам фирмы основные, которые вот лишились этих, так скажем, лицензий, разрешений, если быть точным. Ну, я все зачитаю. Давай. В период с 19 по 23 ноября около тысяч такси в Московской области прекратили свою работу. Как сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, налоговые органы, налоговые обнаружили нарушение в работе 7 таксомоторных компаний. В результате данных компании решились лицензии. половиной тысяч разрешений такси, а это в районе 5 процентов от всех выданных разрешений такси в регионе, были, были аннулированы. Прекратили свою деятельность 7 таксомоторных компаний. Ну, так сказать, наверное, в кавычках только моторных компаний. Да? Так, не, так. ну не подключаешь. А как они там называются? Возможно, в левые не... ошки. Ошибки да. с да, да, через которые продавались лицензии. Да. Так... Минимум 5000 рублей, которые стоили, так скажем. Среди которых компании главная дорога. Главная дорога, прям как на НТВ передачи. А да? да. <laughs> Трансавто Б, Карсар дельта т.к. авто м навигатор т.к. городские перевозки а, ребята уже писали а, и говорили что некоторые агрегаторы уже ну как бы кого то уже отключили вполне возможно это яндекс сделал так как яндекс в первую очередь реагирует на аннулирование лицензии Но они все равно это вручную все делают поэтому какая то отсрочка есть но ну просто человек сегодня написал, что у него уже... но ну, он мне не сказал, какой сервис, да, заказов такси, но уже отключили от заказов. Ну, это быстро, на самом деле. Раньше-то они делали, ну, смотри, с числа 22-23, сегодня какое число? 27. 26, да, да, если 26, не ошибаюсь. Да. 26 ноября, то есть через три дня. Ну, так вот, ребята, я что хочу сказать. Взяли свои разрешения и посмотрели, на какую фирму оно... Оформлено, потому что вы поедете э, куда-нибудь, и э, вероятность большая, что домой э, уже без машины придете, например, еще что-нибудь ну, без машины, не, ну как бы без машин-то не придут. Ну, так а, как аннулируем? не ну, подожди, если лицензия, а -а а -а лицензия аннулирована, то, грубо говоря, водитель будет заниматься. Да, а если его остановят на дороге пост гибдд но ну, с мадишниками, говорят, ваша лицензия аннулирована, а у вас в салоне сидят клиенты, ну, вы там перевозите, да, ну, штраф не, неприятно рублей всего-навсего, пятерочка. Ну машину, немножко. по крайней мере, не эвакуирует. Ну, какая-то. Успокаивает кого-то. Да. Ну, на самом деле история печальная. Ребят, вижу, многие сейчас побегут же оформлять новые разрешения за десяточку уже, да. Вот. И многие ютуберы, как вы знаете, там, там уже рекламка пошла, оформим разрешение, аннулируем разрешение и так далее. То есть все, все дело то очень серьезно. Это за, стоит задуматься э, уже многим. А что делать дальше? Ну можете как мы сделать IP. Но я вам сразу скажу, ребят, как только вы открыли IP, вы должны запомните это. не но ну сейчас бегать открывать и п не очень а, так сказать рациональный способ да, да продолжение работы такси потому а что, что делать? с нового года там самозанятое а что делать если сухо нужна ну вся проблема в том что а, все знают и все понимают что вполне возможно сейчас будет ну улучшение заработка Увеличение количества заказов перед Новым перед Новым годом, да? Не, ну в общем, ну все равно количество заказов вырастет, согласитесь. и машин количество вырастет, это из Машин тоже, но на самом деле немножко обидно за ребят, кто на своей машине сейчас работает, надеялись сейчас перед Новым годом ну заработать денег немножко, да. А получается так, что остаются без работы. Да, и даже больше скажем, многие приехали из других городов в надежде заработать денег. Ну, покупали лицензии в свое время, да, и приехали на два месяца, там, на недельку поработать. Некоторые на две недели приезжают сюда, спят в машине, чтобы денег срубить перед Новым Годом. Они сейчас приезжают, а у них лицухи нет, все, она недействительная. Он там куда-нибудь на выделенку выехал, ему штраф пришел сразу. Ну, проехал сколько камер, да, там десяточек камер проехал, тебе потом раз приходит как физлицу штраф. Парни, вы тоже должны об этом думать. Штраф серьезный вот, за выделенку поэтому прежде чем на выделенку-то выруливать, возьмите, посмотрите сайт. Какой озвучь, пожалуйста, где можно мост.ру. Заходим, забиваем номер своего автомобиля и смотрим, действующие у вас лицензии или не действующие. Мос.ру в каком разделе? А там ну, там Ну, можно в интернете поиски. просто забить, проверить разрешение править разрешением такси да? сейчас все продвинутые на сайте мост там, там все вот, версии, в да. вот это сразу в интернете, в интернете все, все, все сейчас выскакивает проверьте прежде чем на выплате на вы на выделенку а от у вас по привычке то потянет туда. а у вас разрешение лишено московской области ребят, у меня разрешение московской области слава богу оно на меня А вообще у меня до этого было разрешение которое было не на меня, да. И я бы, например, как вы сейчас переживал. Поэтому будьте внимательны: за последний день, за сегодняшний, у нас как бы есть чат, и не один, более 30, да, 30, сообщений. Более 30 сообщений о постах гибдд совместно с МАДИ. 30 сообщений за день. То есть, это война самая настоящая. И вы сейчас и являетесь ее участником? Ну и везде эвакуаторы практически. Да. -то и, тормозят в основном. Сразу скажу, парни по сообщениям тормозят везде белые автомобили без не такси просто белые автомобили. Ну понятно, опять же почему, да? Вот и очень жестко с иностранцами, вот. потому что замечено, что если ты индивидуальный предприниматель, тебя отпускают, если ты Значит, россиянин, можно там договориться как-то. Но если ты иностранец, это эвакуация автомобиля, как правильно. То есть идет на самом деле... нарушения. Ну конечно, по нарушениям, да. Мало того, я так понимаю, приказ дан сверху. Вот, и до Нового года, скорее всего, будет... Знаете, гаишники ждали вот этого фаз когда можно взять, там, понимаете и сейчас им дали это разрешение, поэтому я всех поздравляю сегодня, кстати, 26 число сегодня компания Get э, изменила условия для тех, кто не смотрел там видео все сообщаю вот, э, изменились условия в работе комфорт минималка 350 но там написано это как акционная вещь насколько она долго будет продолжаться неизвестно вот. Ну и стоимость поездки теперь они сами какую хотят такую ставят До 12 рублей и до 15 рублей. Это значит, что можно и рублей 2. Сегодня целый день бил коэффициент 1,6. И при этом, ну скажешь, это был честный 1,6. Ребята рассчитали 9 рублей километр, 9 рублей минута. Вот такие вот приблизительно уже расчеты по игде-то да, на комфорте. То есть есть у Яндекса 1... 11... Нет, обычный. Обычный. 9 минут по ожиданию высчитали. То есть ставили ожидание, 9 рублей минута. Это в обычном в обычном комфорте сегодня были сообщения по чатам. Вот такие вот такие коротенькие новости. Что еще касается мы тут недавно все встретились, да? Я еще советую, когда вы свои разрешения посмотрите и забейте название организации, через которую сделано mm -hmm. разрешение, и НН в поиске, ну, в Гугле, и выскочит сразу информация ну, на каких-то различных сайтах. Возможно посмотреть, какие на данный момент э, есть задолженности у компании, да? То есть, в принципе, вот у меня здесь есть где-то... Сейчас, секундочку. Ну, ну, вот, например, да, там... Э, о «Базис», да? Да. Сколько там денежек о «Базис» должно носить? Деньги. Ну, вот «Базис», например, о «Базис». А, здесь сразу пишется, что сведения об недостоверны во первых то есть уже какие-то проблемы сведения об адресе адрес регистрации недостоверны то есть какие то уже запросы из налоговой туда шли и ответа не было сумма задолжен и задолжен 600 тысяч ну, вот это... то есть это уже первый звоночек к тому что, что скоро закроется да, эта разрешение да, да. например тогда... вот есть азбука ооз азбука на данный момент действующая организация сведения об адресе также недостоверны то есть налоговые их уже как-то проверяет да. например остаток непогашенной задолженности 3 миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи да, звоночек о том что скоро все разрешения выданные этой азбукой там, да, и бойцам будут скорее всего аннулированные Сначала приостановят действие О, и, соответственно, да. в дальнейшем порядке будут аннулированы. Для чего, Но, кстати, кстати подождите, сейчас а, сегодня человек присылал по какой-то компании. Вот сейчас секундочку. Вполне возможно из тех перечисленных, которые выше были сказаны, да, я посмотрел ее по ну, в интернете пробил ее уже ликвидировали эту компанию сама налоговая, то есть два года по этой компании не сдавались отчетности и в этом случае налоговая автоматически ликвидирует эту компанию самостоятельно ее ликвидировали еще в августе 2018 года а разрешение аннулировали только вот на этой неделе так вот. то есть ну, много вопросов возникает на самом деле Департамент транспорта, ну это Москвы, да, это Министерство транспорта Московской области. Как так? Почему компании уже ликвидированы давно, да, несколько месяцев назад, а разрешения до сих пор были действующие. Конечно, мы задаемся всегда вопросом. А... Вот зачем надо было э, отдавать столько, столько такое безумное количество разрешений, чтобы сейчас вот э, делать эту войну и чтобы сейчас их забирать, эти разрешения То есть, что, что дальше? Либо они дальше продолжат раздавать эти разрешения Ну, я не хочу говорить продавать, да, я как бы не прокурор, там, я там не участвовал Продают, они не продают, может просто так им там, в общем-то, все это делают достаточно быстро. Сейчас разрешение можно сделать за два дня. Вот меня, например, интересует, почему я могу сделать там за неделю, за пять дней, ну, это минимум. По Москве, Да, официально. А фирма может сделать за два дня. Но это вопрос больше к Министерству транспорта, к министру транспорта, который курировать должен это все дело. Вот, так вот, они накосячили сами, а теперь они это исправляют. Очень интересно. А люди пострадают в результате, потому что человек, не зная ничего он в принципе пришел в отрасль тракторсм вообще ничего не знал у него была машина он думал ну я пойду куплю это легковую и буду дальше работать ну вот добрались и до, до простого водителя как всегда отвечает и пострадает простой трудяга водитель это в моем понимании ну да тут проблема есть кредитные машины mm -hmm. в долг деньги люди берут для покупки машин работая в такси mm -hmm. да и да, делают да, да. и не думая делают разрешение mm -hmm. на непонятные так сказать но, то же самое касается э, сейчас и, и предлогов вот этих путевых листов и так далее. Завтра еще какие-нибудь предлоги найдут. Я вам хочу, ребят, сказать, вы будьте внимательны, да, сейчас не все просто. Вот. Я еще даже больше скажу. Если вы хотите взять э, в аренду автомобиль, там, идете, берете, то, то вы так, ну, так возьмите просто тоже, возьмите, проверьте, это разрешение попросить, чтобы у вас договорчик был, посмотреть, чтобы у вас на карточке водителя было записано, что вот это соответствие от этой фирмы и так далее. Будьте а, внимательны. Кстати, кстати, кстати, да. Вот, Сегодня пошло... человек в чате писал, что остановили его гаишники ну, ГИБДД вместе с Мандией и инспектор ГИБДД посмотрел просто документы, да, и потом подошел сотрудник МАДИ и, ну, соответственно, там документы посмотрел и попросил потом карточку водителя посмотреть, а смотрел он на соответствие печати в карточке водителя с соответствием печати в путевом листе. Вот так. Понимаете, о чем речь? То есть маленькое несоответствие, в результате, опять же, машина эвакуируется, накажут парк, ну и тебя тоже накажут. А ты куда смотрел? А ты когда на линию, когда ты должен был проверить и так далее? Всегда виноват водитель, вы это должны помнить. Поэтому арендованные машины, ребят, тоже все проверяем, все смотрим. Коль сейчас идет вот такая вот зачистка, да, будьте внимательны, будьте готовы. Ну что я хочу сказать еще. На, на сегодняшний день э, заказов в понедельник заказов мало было, несмотря на то, что мы мера и так далее. Почему? А потому что народ у нас не богатеет, вы это должны понимать. И когда Get э, там врубает коэффициенты с утра, там по два, по три коэффициента, естественно, я вот от своего дома на метро забил там по комфорту 600-700 рублей, извините, я бы не поехал. То есть в компании GET там тоже работают товарищи, которые как бы... Что-то врубают какие-то коэффициенты, совершенно неоправданно. А Яндекс, наоборот, когда идет спрос огромный, вот как сегодня был там в некоторых местах спрос, наоборот, вообще не было Не было кафов, да. То есть э, система несовершенная, система неинтересна. Мы звоним, конечно, везде, во все колокола, и там и по радио, и по телевидению, по, по возможности. Но, судя по всему, вот как Коля прогнозирует, что Коля будет дальше, расскажи нам. Что будет дальше? После Нового года количество заказов сильно убавится, где-то как все знают после 7 10 числа количество людей работающих в такси ну сильно не изменится потому что люди хотят как бы денег вот заработать все-таки продлить это хоть что-то потому что машины в аренду взяты сдавать их просто так нет часть народу сдаст но конкуренция все равно будет большая где-то до марта месяца останутся подработчики приехавшие из регионов люди и с заказами ну, до середины-конца февраля будет еще более грустно, чем в прошлом году было Кто помнит, это подтвердит Да и по всем как бы, данным, что сейчас происходит э, с осени Скорее всего, предновогодних заработков, но ну, таких даже как в прошлом году были, их уже не будет ну, естественно, нет, конечно Но, что хочу сказать, конечно, мы отчаиваться не будем Будем работать, нам еще налоги платить В этом году, вот я, бы шник Обалдею с этого, да ну, То есть, как бы до конца года надо там Оплатить один налог, потом еще Еще там налоги платить Так что придется вкалывать те, те самые перерабатывать те часы чтобы что-то заработать потому что у меня вот с моим даже опытом там мы совсем извините ребят ну 500 рублей в час То есть для того чтобы сейчас пятеру заработать, это 10 часов надо отработать и с нее еще косарь это бензин это я на своей машине фигачу что говорить про аренников там еще печальнее дело потому Что из этих четырех, которые останутся 2000 аренды, и того заработок за 10 часов 2 косаря Это, опять же, это и то не каждый день но раз бывает и меньше Поэтому ну, приходится как держаться еще в этой отрасли Что-то делать, не унывать Но я думаю, вот вы знаете вот Мое ощущение все равно такое Что вот эта вся война, это после того, как Сергей Семенович сказал, что иностранцы не должны работать в московском такси, и что цены не должны определять, это уже там московские власти сказали, что цены не должны, должны не должны агрегаторы. То есть это такая, мне кажется, такая война московских властей. Ну, подковерные Сегодня, игры Да, да какие-то игры. Да. Скорее всего, это давление на агрегат. Ну, как надавить на Яндекс? Яндекс, директор Яндекса здоров, здоровается за руку с президентом. На какой машине катались Дмитрий Анатольевич? На роботе от Яндекса, понимаете? То есть это такая государственная структура, и на нее московская власть, по всей видимости, надавить никак не может. Вот они придумали метод очень интересный, вот такой вот, который опять же отразится на вас, ребят, водителя. Вот поверьте. За все платят водители. Что это Да, еще вот некий факт всплыл. Ну, не факт уже. Как данность, один из наших любимых агрегаторов, не буду произносить его название, у многих водителей исчезла возможность купать смены, исчезла эта кнопка. У меня исчезла. Парки, а меня исчезла. подключашки, они не знают почему. Второе появилась такая, ну даже можно сказать, нет, проблемы сложно назвать, когда Пассажир меняет адрес, то пересчитывается, скажем, у вас было на счетчике в конце поездки там 300 рублей, а закрывается 270. Ну, они говорят, что это программная ошибка, на самом деле почему-то всегда ошибка в сторону опять же уменьшения заработка водителя. Да, и можно позвонить, если это безнал, ну не оставить заявку, они якобы пересчитают, а если это наличка была. Все, да, уже деньги не вернут Будьте внимательны, да, не, не неситесь по фиксе Потому что если вы заранее закончите поездку Может вам перерасчет быть по времени более меньшему Но Это такие сюрпризы от агрегаторов Это не новость Но здесь нужна внимательность Здесь надо смотреть Если что-то происходит, конечно, надо обращаться на перерасчет Но я хочу сказать, что, Коль, ну вот поверь мне Когда, вот пошла тенденция от Гетто, да, снижение тарифов в комфорте в Яндексе вот эти там скидки пошли, вот эти перерасчеты Это все говорит о том, что в связи с тем, что заказов мало стало Ну, народ просто нищает, ну что там говорить Вот, тем более конец месяца, сейчас до 10 числа пока зарплат там не будет Авансов, да, у людей денег особо нет Вот они придумают различные способы, чтобы человек там такси заказывал Вот, поэтому это все игры такие, которые нас касаться будут обязательно что касается по покупке смен, вот я как индивидуальный предприятие не имею возможности покупать смену, ты тоже, по-моему, да, не имеешь. Да, вот. В самом начале можно. А я могу сказать, давали. кто имеет, ребят. Имеют те, кто пылесосит, эконом, ну и все такое. Вот они, как правило, им даются покупка смен. Причем в одном и том же парке бывает так, что одному человеку дается покупка смена, а в другом нет. Ну, как правило, выясняется, что этот человек чисто возит эконом. Вот. И его такая вот, значит, стимуляция. Ну, мне вот ребята там хорошие, знакомые там узбеки, они рассказывали, что они покупают 300 рублей, значит, покупка смены по Яши по эконому, 300 рублей вот, плюс еще 300 у них там уходит на подключать, сколько, 600 рублей. Все остальное чистыми их не. И когда мы сравниваем заработки, я думаю, блин, нафиг я вообще комфорт вожу, пора уже в эконом переходить и подключиться к той конторе, которая подключена вот эти мои знакомые ребята узбеки. Вот, так что ну, ясно что стимулирует вывоз вот этих э, бомжей да по эконому никуда не денешься вот и GET тоже дает там по 300 и все любыми путями и уже иностранцев get принимается иностранными правами в класс эконом вот это мне под ключашка э, непосредственно призналась в этом поэтому вся тенденция идет э, там, не к лучшему но унывать я еще раз говорю не стоит посмотрим что дальше будет вот. А то скажете, что опять негатив, что мы ноем Мы не ноем, мы работаем, ребят Работаем побольше часов, чем, чем положено Некуда деваться, семьи надо кормить Вот, Поэтому это не нытье, это констатирование факта вот. Что ты, Коля, хотел сказать? Да, -то, да. я думаю, то, озвучить эту информацию нет Просто от коллег пришла определенная информация Там они связаны с подключашками и в подключашке от агрегатора стала приходить информация по поводу пересчетов в поездах задним числом. Списание там на 100, на 200, на 300 рублей. И это, ну, я бы не сказал, что как бы в массовом порядке, но информация такая поступает. Не знаю. Ну, это сейчас ну, вот началось. Ну, ну, мы не сплетники. Вот мы, мы ну, э, прежде чем что-то сказать, мы почитали же, да, какие фирмы отключили. Это в СМИ было опубликовано. До этого были слухи, но мы убедились, что да. Вот СМИ подтвердила нам. Что касается там перерасчетов, я могу сказать, что как, как бы я там не относился к подключашкам, я знаю, что они несут грандиозные э, расходы, потому что они платят водителю сразу, а потом получат они эти деньги или не получат, ну еще да, неизвестно. Да, да. По крайней мере, по гетту, вот я работаю да, напрямую с гетом, когда тебе оплачивают э, спустя неделю только 70 процентов, потом еще 70%, потом 30%, потом еще через две недели тебе основное оплачивают ты можешь оказаться так, что что-то тебе там не посчитали и не оплатили, поэтому э, это их бизнес, пускай они там как хотят так и крутятся, как хотят так и платят, это их проблемы. Самое главное, что я заметил, что если ты все-таки работаешь с Яшей напрямую, там вот таких вот витков там мало очень. Ну, более-менее, более-менее, все да, ровно, да. потому что они боятся, все-таки ИПшник, у нее какой бы он ни был физлицо. Не, ну, когда ну, ты ну, один ну, работаешь а, напрямую, ну, да, ты, ты можешь более-менее контролировать, да? да. Но все, все равно где-то кто-то жалуется, говорит, что Яндекс что-то не выплачивает. Ну, для Но... этого можно в офис поехать и все эти вопросы решить. Я, ну, я думаю, ну, да. это... может какие-то а, закрывающие документы не привез по корпоративам, да. может еще что-то. Но я просто не знаю, насколько надо быть, а, так сказать, компании Яндекс, ну обманщиком, а чтобы ей на своей репутации не смотреть, да? Ну, как бы, не знаю, как это выразить, да. И просто взять и воровать деньги, когда можно, в принципе, практически записывая все поездки знаете, сколько Яндекс должен выплатить, ну примерно хотя бы, yeah. да? Ну и Сети Мобил тоже, кстати, кого-то радует, кого-то вот у вот нас вот парни там много работают Сети Мобил, например, тоже перестали продавать там смена некоторым водителям Сети Мобил, то есть продавали, продавали, раз тут перестали, вот, да? То есть идет какая-то вот это вот постоянная кнут и пряник, кнут и пряник, кнут и пряник, то есть как бы вроде и уходить надо, да, бежать куда, а бежать особо и некуда вот поэтому я считаю сдаваться не надо присоединяйтесь ребят давайте объединяться может быть вместе как то мы будем бороться за свои права потому что э, в такси у нас пока только одни обязанности перед всеми и перед налоговыми и перед э, всеми на свете мы всем должны мы всем должны, должны и, да сегодня мне например клиент сказал что я должен взять чемоданчик по-быстрому в багажник по метнуться кабанчик, ну, да, да кабанчиком положить его и так далее другой там чтобы я дверку открыл то есть я всем должен вот мне мне никто ничего не должен вот. ладно это лирика давайте да, и еще хотел два слова сказать в субботу у нас состоялась открытая встреча туда пришли те кто хотел прийти хотел чего-то менять предложить ребят спасибо что пришли мы вас всех уважаем вот Думаю, 3 числа будет флешмоб, вот. о месте мы расскажем, флешмоб будет интересный. Вот. Может быть, еще с кем-нибудь увидимся, пообщаемся вживую. Все, счастливо. Всем Удачи. счастливо. Удачи на дорогу, хороших заработков, да. Московский профсоюз таксистов. Ни гвоздя, ни жезла. Увидимся. Всего доброго.